Это игра-убийца-фазмофобий. Всем хашки, дорогие друзья, меня зовут Дэн, так и на Мы с вами продолжаем Демонологист. Мы с вами в нее поиграли на стриме, ссылку я оставлю в описании. Я хочу посмотреть, было небольшое обновление, я хочу посмотреть, что сделали, что добавили, что поменяли, что убрали. У нас осталась свечка, у нас осталась свечка. И плюс, ну, я пока не буду покупать фотоаппарат, потому что если я проиграю, мне придется покупать его заново. А денег у меня всего лишь две Мы сейчас возьмем дом Абадонд Хаус. А от сложности зависит что-нибудь? Редкий шанс прорыва света. Выплата по страховке 50%. А -а -а, только на других уровнях открывается Понял, понял, хорошо Значит у нас пока только легкий Ну и я предлагаю начать О, получен достижение The Descent into Madness Хорошо, мы вошли в кошмар И из этого кошмара я чувствую, мы не выйдем Так, сходу, сходу, сходу Как зовут призрака? Крис Дотери До... Ну это дотр... Дотерти Доггерти Крис Доггерти даже если рядом кто-то находится, он к вам ответит. Хорошо. Крис Догерти. А измите сочную камеру можно? Не, нельзя. Крис Догерти. У меня есть фонарь. Я беру EMP. И. Ну, давайте. Сперма стекло. Так, можно сразу пойти с EMP. Крис Догерти. Я запомнил, как тебя зовут. А, первый раз было. Очень страшно. Мы с Олесей очень много орали, кричали. Но игра находится в ранней стадии разработки. Поэтому она немножко бывает подфризывает. Но мы делаем на это скидку. Хера, смеситель. Мы делаем на это скидку и не будем заострять на это внимание. Крис Догерти, ты здесь? Крис Доггерти. Интересно, а если я один, он на меня будет реагировать так же, как и на... если бы я был не один. Крис Догерти. Ты где? Так, хорошо, здесь свет тоже есть. Крис Догерти. Ну, нам обычно везло на призраков вот тут. Блять. Вот так сразу? Стука. Крис Догерти, ты здесь? Давай, давай, я готов. Я готов пугаться. Крис Догерти. Но странно, что полопались все лампочки. Почему они полопались? Может, он действительно там находится и боится света? Крис Додерти, ты тут? Магна. Крис Додерти. Магна. Крис Додерти. Крис Додерти. Меня игнорирует. Крис Додерти, ответь мне. Крис Догерти, ты здесь? О, моя сладкая ебаня. Хорошо, хорошо. Крис Догерти. Крис Догерти. Виктория. Оно работает так же, как и работало. Хорошо. Крис Догерти, ты здесь? Бля, неужели в подвал? Крис Догерти. Дай мне знак. Ну, я пытаюсь с ним разговаривать, чтобы у меня ЕМП хоть как-то сработало. Крис Додерти, ты здесь? Крис. Крис Додерти. Кристофер Робин. Пусть мама. Ус... Пусть Крис услышит. Пусть Крис придет. Пусть Крис меня непременно найдет. Крис догерти Он вообще не реагирует. Крис. О, смотри, тут что-то валяется. Я не думаю, что она валялась. Крис, ты здесь? Ну, эта штучка стояла тут. Крис Догерти, ты здесь? Почему я не вижу? Тут вижу женщину в телевизоре, а там не вижу. Ну, пошли в подвал. Крис Догерти. Кристофер. Кристофер Догерти. Крис додерти, ты здесь? О, карты Таро. Крис додерти, ты тут? О, сюда так близко нельзя было подходить. Видите? Все, они переделали немножко. Бля, крипово. А, а, бля, эти котики. Крис додерти. Ты тут? Крис? Кс -кс -кс -кс -кс. Крис додерти. Ебаный сыр. Крис, сука, догерти. Там что-то шипит где-то, я слышу. Давай через стекло посмотрим. Может, мы что-то найдем? Слышите? Такой легкий-легкий звук позади. Ну, я карты Таро не буду использовать, потому что сейчас начнется, блядь. Но в доме горит свет. И все, ок. Может я смогу увидеть... Вот, смотри, минусовая температура здесь. Отлично, у меня есть минусовая температура. Он здесь. Минусовая температура. Надо-то выключить эту штуку. Может я следы... Ты... Перездодерти. Ты здесь? Но это точно минусовая. Ну, это пара изо рта. Ну, давай бросаем туда здесь и МП. Или он тут? Подожди, здесь мин тоже минусовая. Нет, здесь нет, только там. Окей. Но я предлагаю туда. И вот это зеркало тоже здесь оставить. Блять. О. И МП-2. Криста тут. О. Ну, и МП-2 мне ни о чем не говорит. Так, давай пока стекло тоже сбросим. Пойдем заберем остальные инструменты, элементы. И попробуем определить вообще, кто это. Но, сука конечно игра держит в напряжении но мое мнение она фосмофобия да она крутая но это гораздо атмосфернее и, и я считаю что круче потому что она прям дает просраться так мы поставим сейчас мольберт и попробуем поискать отпечатки которые он мог оставить но я не думаю что они правда будут но тем не менее посмотреть нужно Бля, вот в тот самый момент, когда ты расслабляешься, игра дает тебе прикурить. Крис, ты здесь? Как тебя зовут? Так, отпечатков я пока не вижу. Давай поставим Альберт. Так. А на чем могут быть отпечатки, интересно, вообще? Наверное, надо фонарик выключить и свет. Ну, все, пиздец, сейчас вообще будет. Нет, здесь нету. Крис-додертис, сука! Покажись. Дай мне тебя поймать. Крис. Мне, походу, придется идти за картой Метеро. Подвал. Да? да! Ладно. Мы сейчас заберем, пойдем еще остальные элементы. У нас есть только минусовая, и по призракам у нас их очень много. Кстати, заодно сейчас посмотрим, какой у нас рассудок. И сколько у нас вообще рассудка. Я уже устал, походу, ходить. Ой, ну эти кресты из косточек просто так обогащают декор. 91% у меня рассудка. Елки-палки! Ну, пойдем. Крис Додерти. Мы сейчас попробуем в микрофон с ним поговорить. Может, он ответит мне. Может сейчас сработает как раз ли микрофон, и вот этот датчик ESG, или как он правильно, или EDS. Они там по-разному называются. опа папа Задул свечку? Нет, зажег свечку. Крис Додерти. Крис Додерти, ты здесь? Крис Додерти, ответь мне. Как, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? МП3. Пока что три ничего не меняется. Четыре. Кресло Герте. Четыре. Вот тут четыре на кресле. Вот тут четыре. Ой, куда ты улетела? Да, но ну 4 не 5. Крис Додерти, ответь мне. Как тебя зовут? Ты молодой? Ты старый? Ты больной? Ты хромой? Ты мудрый? Ты глупый? Крис Додерти. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? ты хочешь убивать ты не хочешь убивать дай хоть какой-нибудь знак покажи что ты здесь table, to... это вот эта штучка да, сработала походу а... вот это реакция на СГ. джин и райдю Бля. Блять, ебаный ты долбоеб! Тука! Я сейчас просто обосрался. Он так неожиданно подкрался. Ты такой страшный. Бля, дядя, ты такой, кор... ты такой страшный. Надо вообще посмотреть, что еще может быть. Ну, пойдем свечку принесем, пусть попробует задуть. Ой, бля. Так, ЭМП пятого уровня может быть. Отпечаток быть не может. На холсте рисунка быть не может. Следы эктоплазмы может быть. И микрофона быть не может. Остается вот два. EMP либо эктоплазма. EMP было максимум четыре. Эктоплазмы не было. Ну, вообще, я еще не осматривал нормально. То есть, например, сейчас, после того, как он появился, э -э он мог оставить свою спермоплазму. Поэтому пойдем-ка проверим. Это я смогу сделать... Только когда определю тип призрака. Ну, свечку пойдем поставим. Так, свечку мы зажгли. Как прекрасно, что не нужно покупать зажигалку, да? Просто вот. Нажал и пошел. Интересно, она свет дает? Да, кстати, она дает свет. Немножко, она дает. Нет, сейчас мы будем его побуждать на какие-нибудь неряшливые действия. На холсте нарисовал. Подожди, в смысле он на холсте нарисовал. Задуй свечу. Три. Два, ноль. Четыре. Подожди, он нарисовал на холсте. Значит, у меня не было реакции на СГ. Реакции на СГ не может быть. Это либо демон, либо море. ЕМП? А, подожди, нет. Реакции на СГ может быть? Не может. Значит, мне остается четверо. Экстоплазма, микрофон, отпечатки рук и МП. Надо фонарик тушить. Ты мою свечку лучше потушил, а не фукал. МП3. Так, но этого я не вижу. Так, ладно. Чего не может быть? Реакция на СГ не может быть как тебя зовут крис ты молодой ты старый как тебя зовут сколько тебе лет задуй пожалуйста свечку пожалуйста задуй свечу дай мне знак о, МП 5 Ёбывать, ёбывать, ёбывать, ёбывать МП 5 Маре, Марио, марио, марио, марио О, хорошо Так, мы смогли вывести его на чистую воду И МП пятерку сработал Теперь можно по попытаться, чтобы он затушил свечку Бля, было прикольно, если бы на, на русском разговаривал Попробовать смотри, чтобы задул свечу и найти силуэт сидящего человека с помощью стекла эктоплазма. Ну, это можно попробовать. Я призрака уже выбрал. Если я думаю, определю его правильно, мне в любом случае должны дать какую-либо награду. Стоп, а сколько рассудка было? Ну, нужно здесь, надо быть очень, очень осторожным, потому что это вам не фазма. Здесь дают, дадут 0. Рассудок 56. О, так это может быть атака. Угу. Экзорцизм можно сделать только если мы выполним Три поставленные задачи там Сфоткаем То есть в таком плане задует свечку Бля, ну пошли попробуем Родной Поискать Сидящего человечка с помощью эктоплазмы Может и получится. Но мы пройдемся сейчас по дому быстро. А он же может быть где угодно, правильно? Но, кстати, заметили? В этот раз не так много скримеров, как обычно. Обычно скримеров столько, что у меня, блядь, аж за ушами трещит. Так, здесь нету. Кто-то дует мне в ушко. А не пушка, блядь. Не дуй, пожалуйста. Давайте мы... Этого море не будем раздражать. Сейчас он нас не слышит. И с нами особо не взаимодействует. Да, не факт, что я смогу найти этого человечка. Ну, силуэт на стуле. Найти силуэт человека с помощью стекла эктоплазмы. Или эктостекла. Короче, не помню, как оно там правильно называется. Но сам как факт, его вообще не видно. И свет же не должен быть выключен, правильно? Неважно вообще, включен он или нет. Там через него видно все было сразу. Ну. И ничего нету. Я его не нашел. Все, извините, пожалуйста, я ухожу. Правильно? Я же не буду оставаться здесь. Давай-ка мы уйдем просто. Нам не повезло. Не повезло с призраком, повезет в любви. Так, все, уходим. Бля, надо было бы, наверное, карты взять и пойти попробовать. Ой, это что было? А, это листик летел. Фу, бляха, я обосрался только что. Чего? Он свечку задул? свечку задул хорошо все я уехал я уехал я поехал хорошо первый первый призрак получился такой неплохой 700 долларов хорошо хорошо плюс 25 так подожди я уже скоро открою третий уровень У -у -у -у, это приятно и классно что предметы не пропадают если вы выживаете вы возвращаетесь назад и предметы есть у вас, и вы можете опять их использовать. Но если вы проигрываете, соответственно, все предметы пропадают. Так, это был море И еще раз мы идем в Абаданат Хаус И пробуем еще раз. Но оно, оно правильно сделали, ты привыкаешь к призракам, и потом тебе будет легче против них сражаться вообще. Ты уже понимаешь, какой призрак на что реагирует, что он как делает. Он отвечает тебе только на этот один. Дерси Теннер. Дарси, Дарси Теннер Дарси Теннер Хорошо Дарси значит Дарси Угу Угу Угу Угу Так Или пока стекло оставим Не, пошли, пошли с этим, с ЕМП Фонарик только включи То есть, когда выполняется задание, я слышу звук Хорошо, это очень удобно Ну, и мне очень повезло, что я нашел комнату очень быстро. Ну, как, я оббежал весь дом, но минусовую температуру нашел в той комнате. Дарси Теннер, ты здесь? Дарси Теннер, дай мне знак. О, доска уиджи. Дарси Теннер, дай мне знак. Дарси Теннер, ты здесь? Дарси Теннер. Как тебя зовут? Ты молодая? Ты старая? Ты молодой? Ты старый. Дарси теннер, дай мне знак. Дарси теннер, ты здесь? Блин, там руки Дарси теннер. Дарси теннер, покажи себя Дарси теннер. Хорошо, он пока никак не реагирует. Но я, я помню, что ну, призраки изляться если называть их так по имени. Но выбора у меня нету. Дарси Теннер, ты здесь? Дарси Теннер? Дарси Теннер? Дарси Теннер, как тебя зовут? Что? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Как тебя зовут? Ты молодой? Ты старый? Ты злой? Что, блять, происходит? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ты живой? Дарси Теннер. Как тебя зовут? Блять, мне аж страшно стало. После вот этого... Уууу, аж мурашки по коже пробежались. Дарси Теннер. Ой, блять. Возможно, здесь? Дарси Теннер, ты здесь? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ты молодой, ты злой, ты старый. Магна. Нихуя не работает. О-о-о-о. Здесь. Здесь. Дарси Теннер. Вот он здесь. Он здесь. Дарси Теннер, ты тут? Дарси Теннер. Покажи себя. Как тебя зовут? Он, наверное, фотографию кинул. Это что было, блядь? Дарси Теннер. Что происходит? Первый раз у меня МП по всему дому. Дарси Теннер, ты тут? Как будто это было здесь. Дарси Теннер, ты здесь? Как тебя зовут? Дарси? Блять, я его знаю его имя и спрошу, как его зовут. Покажи себя. Расскажи о себе. Ты молодой? Ты старый? Ты молодая? Амасыр, Дарси! Ты мразь! Ты молодой? Ты старый? Ты глупый? Ты здесь? Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Дай мне знак Как тебя зовут? Расскажи о себе Покажи себя Ладно А куда я выбросил? Ой, улетела я. Так, Почему ты улетаешь туда? Тут что-то упало, да? Ты здесь? Да он, мне кажется, вообще вот тут. Ну вот, МП4 тут. О! Пошли книжки попадать. Оставляем. Сейчас через стекло, может. Нашел! Видите? Эктоплазма мигает. <звы> Блю, баный сыр! Ты что, больная, блядь, так делать нахуй? Ленина. Ой, блядь. Просто минус голова. Ну вот, там, вон на стене, была эктоплазма. Все. Пошли за остальными инструментами. Так. Мы нашли его помещение. Я, конечно, в надежде того, что я найду еще и девочку. Блять, ебаный ты насрал. В надежде, что я найду еще и не девочку, а силуэт, который будет сидеть. Бля, а что так много скримеров? Пиздец, я, я уже не могу дышать. Ой, бля, мне кажется, я по, меня по стулу просто спускает. Фу. Так, улики следы эктоплазмы есть следы эктоплазмы есть и это может быть сейчас любой ну не любой призрак но много хорошо мы берем сейчас остальные элементы оп оп или подожди мы потом поговорим давай сначала установим вот это или нет это отнесем потом пошли поговорим А нет, стоп вот так и пойдем поищем отпечатки потому что он закрывал дверь он лопал свет и возможно, возможно, отпечатки рук все-таки уже должны быть. Если только я не успел их профукать. Ну мы поставим мольберт. Ой, блядь. Вот это он, конечно, реагирует на меня прям очень сильно. Вот это у него стояк. Не, хорошо, очень добротно сделано, очень добротно. Ты тут? Как тебя зовут? блять ебанатка, блять Ты что, нахуй совсем ума лишенная или что, нахуй? о о, -о, -о, -о, -о! рулям и седлам просто. Но МП тут срабатывает. Так, отпечатков здесь не вижу. Здесь тоже не вижу. И МП3. БЛЯТЬ! Быстрее, он появился, гос. был. У меня такое ощущение, что он вышел вот отсюда. Да нет, он в комнате здесь, это точно. БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! БЛЯТЬ! пошел нахуй так а, были отпечатки рук отпечатки рук Диаден, агаш и гнев агаш блин, это какой-то инду, индийский блин или что агаш Ты кто я агаш а, а, а, я знаю араша певца такого Мама когда-то его любила. Но уже не любит. А может любит? Любит, не любит. Сколько? Расуток 54. О, подожди, плевать. рейс Агаш и Диаген. Диаген. Они будут гораздо более агрессивны при охоте на выбранную цель. Пиздец. Так, минусовой температуры не было. Поэтому Агаша можно сразу выкинуть. Реакция на ESG может быть. Взаимодействие с микрофоном не может быть. EMP может быть. И рисунка на холсте быть не может. Получается ESG либо EMP. Ну, блядь. Классно. Но мне здесь, скорее всего, придется гадать. Скорее всего, придется гадать, потому что я не выстою там в комнате. Подожди. А про гнев я прочитал. Я прочитал про Диадена и Агаш. А где э, Рейс? Заебись. Нет никаких данных. Но ЭМП не было пятерки, была только тройка все время. Я даже не знаю, смогу ли я от него убежать. Не, вообще, во время охоты можно спастись. И у нас получалось спасаться. И мы убегали от призрака. Даже просто по кругу от него бегали. МП-4. О, <звук> глаза загорелись. Не, подруга, это нихуя не страшно. Три, четыре... Ну давай, что-нибудь сделай уже. Показывайся. Агаш. Диоген. Гнев. Не хочет. Мне сначала, наверное, нужно выбрать призрака, прежде чем он задует свечку. Правильно? Иначе здание не будет выполнено. Но... Мы можем еще пройтись вот с этой соплей По дому И, возможно, что-то найти Я думаю, может, потом и второй этаж откроют Это было бы очень здорово Потому что, ну, слишком мало комнат Очень быстро находишь призрака Очень быстро Даже одному То есть, оно, конечно, страшно По усрачке Блядь, он свечку задул. Ну, блять, вот сколько ЕМП? Сколько ЕМП, блять, дашь? Алло, дедуля, ебаный сыр. ЕМП 5 можно? или реакцию на эсг можно но точно был отпечаток и кусок экта. вон он, на стене на... находится виктория виктория давай быстрее уезжай Виктория Дрим. Если что, я просто в эту комнату от него убегу. Или не убегу. ЕМП вообще молчит. Но было 4. Опять задул свечку. Ну, на СГ тоже нет реакции. Но ну, я скорее выберу, наверное, СГ в Уликах. Пускай будет диаген. Пусть тушит свечку. И я хоть какие-то деньги получу. И немножко опыта. Ну, непонятно. Непонятно, кто это, что это, чего он хочет. О, нашел. Нашел, нашел, нашел супер то есть эти вот улики можно найти только тогда когда изда атака нахуй изда и откуда он придет сейчас Да, вон бежит, блядь, О-о-о! Атака закончилась? Да, закончила <связывая> Вонющий шашлыкан. О, блядь. Но для того, чтобы, наверное, посмотреть реакцию на СГ. Или МП нужна будет камера. Но без камеры мы этого не сделаем. Так, найти сидящего человека мы сделали. Пусть призрак задует свечу. Это мы сделали. Но почему-то... Ничего не происходит. В смысле? А, он, наверное, должен еще раз задуть свечку. Прикинь, это будет совершенно другой призрак. Не тот, про которого я подумал. И что мы будем с этим делать? М -м? свечу задувай так но ну, мы от него легко убегаем я думаю можно сходить и взглянуть еще раз я так понимаю атаку мы переживем но это не точно но у нас есть шанс возможной компенсации то есть мы получим 300 долларов в любом случае а если верно призрака еще выберем Блять, ну я же уже выбрал диагена Единственное, что я хочу, чтобы он свечку потушил Потому что это в любом случае деньги И он очень долго за мной бежал Правильно, блять? Пока из этой комнаты добежишь Свечку потуши Свечу потуши Э, бомж Свечу потуши да вон он идет за мной иди сюда иди сюда а черт все не устал бегать? Хорошо, ладно, призрак медлительный. Это хорошо. Блять, в смысле опять атака? Опять атака? Да ты запарил! Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, Ладно, давай побегаем Беги Все, нахуй назад Назад, назад, назад, просто назад, блять Он же из дома не может выйти Уезжай Диаген! Вот это мы с вами, конечно, красавчики. Красавчики. Плюс бабки, и плюс опыт. Уже скоро нам откроется третий уровень Cyclone Street. О, да. Осталось чуть-чуть. И мы будем играть. На... Ну, две игры выиграть. Ну, три максимум. И можно играть уже на Cyclon Street. Ладно, если вам понравилось, мои дорогие, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях.